Наш рейд начинается. Солнце уже село. Друзья, этот ночной рейд на Хаджибейском лимане проходил в прошлом 2020 году, в июле месяце. Запись этого рейда по причине поломки жесткого диска считалась потерянной, но свершилось чудо, и часть информации восстановлена, и вы можете посмотреть, как он происходил, этот ночной рейд. Забегая вперед, хочу сказать, что целью его была поимка браконьеров на воде, но то, что мы увидели, какими масштабами могла погибнуть рыба, поменяло все наши планы на этот рейд, так как пришлось в буквальном смысле спасать рыбу. Вода в Лимане была такая теплая, как парное молоко. И запутанная рыба в сети долго не смогла бы прожить. В рейд мы вышли, как всегда, с детским рыбохранным патрулем. Было явно видно, что инспектора настроены на работу. Бензина было достаточно, так что нас практически ничего не ограничивало. Помните, как в фильме Место встречи изменить нельзя? Там Глеб Жиглов говорил о том, что порядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Так, в принципе, и на наших водоемах. Браконьеры расставляют сети, а рыбоохранный патруль их изымает. Как вы думаете, чего больше всего боятся браконьеры? Штрафов? Нет. Они боятся потерять материальную базу. Ведь качественные сети стоят дорого а браконьер же из-за них заплатил свои реальные деньги. Я, кстати говоря, неоднократно поднимал вопрос через петицию президента Украины о повышении штрафов за использование браконьерских орудий лова, чтобы было так, как сделано в большинстве цивилизованных стран. Но, к сожалению, 25 тысяч голосов петиция не набрала, поэтому мой голос не был услышан. Если вы считаете, что петицию нужно повторить, Поставьте лайк этому видео, и если видео наберет 25 тысяч лайков, то петиция будет создана заново. Я лично считаю, что только серьезными штрафами можно остановить это варварское отношение к природе и разворовыванию национальных богатств. Нужно сделать так, чтобы браконьер даже думать боялся приближаться к водоемам с сетями и с другими браконьерскими орудиями лова. Ну а что касается именно Хаджибийского лимана, то та ситуация, которая была год назад и сейчас кардинально изменилась в худшую сторону во время этого рейда и предыдущих можете посмотреть на нашей видео годичной давности когда за лиман отвечал одесский рыбоохранный патруль так вот только за весну и лето 2020 года было снято с хаджибейского лимана около 20 километров сетей и это только те сети которые зафиксированы лично мной в видео на YouTube канале все для клева не считая тех сетей, которые были изъяты без э, моего участия. Тогда действительно материальная база браконьеров была хорошо подорвана. А сейчас на Хаджибее полнейший беспредел. Сеть стоит на сети. Браконьеры в нерестовый запрет никого не боятся. Вообще никого. Сыпят их белым днем. Хочется кричать от беспомощности э, и отсутствия хоть каких-либо действий со стороны контролирующих органов. Но за Лиман теперь отвечает Черноморский рыбоохранный патруль. Понимаете? То есть за внутренний водоем отвечает тот патруль, который должен работать на море. Почему так произошло? У меня лично есть свое мнение на этот счет. Оно, конечно, может быть неправильным. И если вы считаете по-другому, напишите об этом в комментарии. Так вот, я считаю, что виной всему Безмерная жажда наживы киевского руководства Агентства Рыбного Хозяйства Украины. Дело в том, что только в этом году агентством руководит уже третий чиновник. В начале года это была Анна Шишман, которая как только стала директором, в одном из первых своих приказов, нарушив все бассейновые принципы распределения водоемов, передала Черноморскому рыбоохранному патрулю... Внутренние водоемы Украины, такие как Хаджибейский лиман, Днестровский лиман, Кучурганский лиман, где Кучурган, а где море, да, полностью всю реку Дунай, озеро Сосык, озеро уже даже, озеро Сосык, Кугурлуй, Кагул и другие водоемы, которые абсолютно никак не связаны с морем, вот зачем она это сделала, кого она послушала, как вы думаете? Вот продержалась это э, на должности Анна Шишман недолго. Но нужно дать ей должное все-таки в конце своей короткой карьеры водоемы она вернула обратно в Одесский рыбахранный патруль. И те инспектора, которые переметнулись из Одесского в Черноморский рыбохранный патруль, очень сильно заволновались. Сменил Анну Шишман Баздуганов Олег. Как вы думаете, что он сделал в первую очередь? Правильно! Опять вернул внутренние водоемы, кому? Черноморскому рыбоохранному патрулю. Так вот, кого, скорее всего, послушала Анна Шишман. И только репортаж на телеканале 1плюс1 +1 о том беспределе на Днестровском лимане, когда внутри Днестровского лимана есть озеро, якобы, в котором можно черпать безмерно богатство с этого озера, да? о поборах промысловиков, инспекторами черноморского рыбарханного патруля. А той махровой коррупции руководство агентства заставили министра аграрной политики сменить все-таки этого главу агентства Олега Баздуганова на Забуга Андрея. Но при этом, самое интересное, министр оставляет Баздуганова первым заместителем директора агентства. То есть дает понять, что коррупционные связи не разорваны. Эй! Зе-команда, вы там что, слепые? Вы что, не видите элементарного? Это же косвенно говорит о том, что министр тоже в деле. Этого тоже надо гнать поганой метлой. Поэтому идет разворовывание по-крупному наших водоемов. Понимаете, когда потихонечку начинаешь вникать во все эти моменты и нюансы, становится страшно, честно говоря. За все наши водоемы, за наши ресурсы Украины. Потому что, ну, нет в конце туннеля света, к сожалению. Из-за махровишей коррупции. Вот что нужно делать, чтобы прекратить эту коррупцию. Ну, у меня, например, только один ответ. Либо расстреливать, как в Китае, да, либо сажать на всю жизнь. По жизни надавать. Другого варианта я, честно говоря, не вижу. Ну, просто, ну, где нет к ней, везде коррупция. В фильме «Место встречи изменить нельзя» есть и такие слова, которые также отражают нашу действительность. Что если есть на свете дьявол, то он не ноги рогач, а он дракон о трех головах, и головы эти – хитрость, жадность и предательство. И если одна прикусит человека, то две другие дойдят его до тла. Вот так и у нас. Пока лучшие сыны Украины в окопах на юго-востоке страны то худшие выедает украину изнутри тоже порядок я вам скажу тут да oui. тут все хорошо по боевым смотри. местам смотри гирлянды прямо это три метра Три метра да это уставили. так есть такие дела бедный Сейчас тут вглубь будет, вообще все хорошо Думаю, Хотелось бы обратиться к ассоциации рыбаков под названием Хаджибейский лиман. Вы же проводили зарубление этого лимана, ну по крайней мере по бумагам это так выглядит. Вам самим не жалко своего труда, своих денег? Почему на Хаджибее орудуют браконьеры? У вас же есть свое подразделение охраны водоема. Может, у вас сил хватает только на выбивание денег с рыбаков-любителей, которые ловят на удочку на лимане. Может, вы сами превратились в браконьеров? Ну, выловите вы в нерест сейчас всю рыбу. А что дальше? Что через год, через два? Вы об этом подумали? Пеленгаз доживает последние годы ввиду своей мутации. Практического природного нереста почти нет. Зарыбления толком не было. Кругом только один бизнес. А когда сейчас ловят то, что с трудом зарыбилось, и зарыбилось по факту, а не по бумагам, и находится на стадии чуть-чуть крупнее малька, вы на это просто все закрываете глаза. Когда практически воруют у вас, ваш же. Е-мое, Это капец. Смотри, пускай мне слабое сердце. Хочу также обратиться к инспекторам Одесского рыбоохранного патруля и еще раз поблагодарить вас за то, что вы поддержали и практически всем инспекторским составом в свой выходной день пришли на наш субботник. И я понимаю, что вас сейчас немного, вам нелегко и те реорганизации, которые происходят в вашем ведомстве, влияют не только на материально-техническое обеспечение, но и на морально-психологическое состояние каждого из вас. Это точно не добавляет производительности труда. Но все же, с учетом сложившейся ситуации, найдите возможность влияния на браконеров Днестра и Трунчука. Там тоже ж не все гладко. В нашем вебер-сообществе в чате телеграм-канала «Все для клева Днестр» часто выстреливает информация о браконьерах, потому что наши рыбаки постоянно находятся на водоеме и следят за ситуацией. Но в ваших действиях очень важна и очень нужна оперативность. А для этого горячая линия Одесского грабыханного патруля действительно должна быть горячей, а не только до конца рабочего дня. Вы же прекрасно понимаете, что браконьеры специально выжидают окончания вашего рабочего времени и спокойно выезжают на свой промысел. Очень жаль, что в последнее время у нас с вами нет совместных выездов в рейды. Может нет у вас бензина? Так вы скажите, я дам. Может, некоторые из вас боятся, что я и искажу информацию. Так вроде нет, не было такого ни разу. Можно посмотреть любой из наших выездов в рейд. Да. Поэтому для тех инспекторов, кто совестью чист, чуть -чуть. Ну, не покрывает браконьеров давай. и готов качественно выполнять свои обязанности, я открыт 24 на 7. Вот. Друзья, не знаю, вам видно или нет, но уже скоро рассвет. Уже начинает сереть, вот видите. Вот, а Ой, мы уже да-да, а мы это вот все уже часа наверное, два и с половиной да, да, хороших. Да, вот выгребаем рыбу с сетей и выпускаем в лиман. Смотрите, сколько ее здесь. В основном толсоловик. Так, вот такой судачок, да. красивенький. А между тем. Рассвет все ближе и ближе. Жара приближается. Да. Раз есть такая возможность, то почему бы не обратиться и к инспекторам Черноморского рыбоохранного патруля. Хочется верить, что среди вас есть тоже порядочные люди, которые реально переживают за сохранение водных биоресурсов. Слежу за вашей страницей в Фейсбуке. Специально ее пересмотрел перед записью этого видео. И за весь период нереста не видел ни одного сообщения о вашей претератической работе по недопущению браконьерства на Хаджибейском лимане. Почему так происходит? Может вы не справляетесь везде успевать? Ну так напишите об этом директору агентства. И вообще скажу как есть. Вот ту работу, которую вы показываете в отчетах за неделю, я могу только анализировать страницу Фейсбука, то это пыль по сравнению с количеством выделенных вам для контроля водоемов. Вот я анализирую, сравнивая отчет ваш и отчет Одесского рыбарханового патруля, то, учитывая количество людей, территорий, у вас показатели ниже. Скажу грубее, ваша работа, она неэффективна, и это просто проедание бюджетных средств. Меня зовут Сергей, я создатель группы Viber-сообщества Рыбалка на ХДБМ. группа создана для таких же любителей рыбалки на Хаджибее, как и я, в последнее время участились жалобы на то, что браконьерские сети устанавливают даже белым днем, не боясь никого. Черноморский рыбоохранный патруль абсолютно не контролирует ситуацию на Хаджибеевском лимане. На если меня, могут, если меня услышат люди, которые могут повлиять на ситуацию, пожалуйста, примите меры. К сожалению, в век информационных технологий поймать браконьера становится все сложнее и сложнее. Многие из них группируются в своих закрытых вайбер-сообществах и всегда пристраховываются. А если начинается какое-то движение на водоеме, браконьеры сразу же об этом получают информацию. Но именно в этом реде. А браконьеров уже речь не шла, посмотрите сколько молодых особей толстолобика поймались на эти браконьерские снасти. Их всех нужно было освободить и выпустить. Не знаю сколько из выпущенных выживут, но рыбе нужно было дать шанс. В катере нас было четверо и мы в восемь рук всю ночь как заведенные вырезали из сети рыбу, ни на минуту не прерываясь. Сколько было выпущено рыбы, точно никто не скажет, но примерно за ночь было освобождено около тонны рыбы. Друзья, замалчивать ситуацию нельзя. Пишите в комментариях, как обстоят дела у вас на ваших водоемах с браконьерами, с рыбоохранным патрулем. Если и дальше жить вот по такому принципу «моя хата с краю», то мы никогда из этого дерьма не выберемся. А ведь нужно выбираться. Очень здорово будет, если начальник рыбагентства почитает ваши комментарии, и поймет реальную обстановку на водоемах Украины. Так, друзья, ну что, я хочу сказать, что наконец-то мы сеть водоем. эту победили. Мы победили эту сеть. Посмотрите, какие все счастливые инспектора. Смотрите, рады, рады смотрите. Скоро солнце встанет. Чайки пролетели. Все прекрасно. Да, Андрей? Да. Все шикарно. Рыбу вытащили. Единственное, что осталось, вот тут, тут в чем там валяется? Он уже вроде нормальный. Вроде как дохлый. Да. да? Э, смотрите, нет, нет, нет, э, хочу показать, что только окунь ага. у нас остался, окунь, Ко который уже гоплык ему, короче. Его не да, его уже не спасти никак. 200 ага. шуе, потому что чистили. Но честно, я, честно я говоря, убивали. честно говоря, ну, вытаскивали да с сетей Я не так вырился. Я сейчас вообще плохо соображаешь чтобы что-то говорить нормально. Всю ночь как-то занимались. Я даже себе не представляю, что скажет, например, моя жена. Вот, вот скажет, вот чем ты занимался всю ночь? Вот, вот что она скажет? Как ты думаешь? Она будет права, если она подумает ну, так Это немножко другое проявление Друзья, но ну, в принципе я очень рад, что вот столько сетей это Мы собрали и рыбу выпустили Это просто бомба Ну ладно, друг. Подписчик новым все для клёва Все Ладно, беги. Еще одна черепа да еще одна так что это мы наверно показываем где-то примерно одну десятую всего что мы вытащили и выпустили скажем так потому как стараюсь экономить батарею так как всю ночь снимаем батареи это все не показываем но на что я хотел обратить внимание то что очень много карпов, уже белые, то есть уже Те, которых уже Спасать бессмысленно Друзья, так заканчивается наш рейд, Ночной по хаджибеевскому лиману Снято больше 4 километров сетей Выпущено очень много рыбы Я не знаю, но больше тонны, наверное, выпущено Руки всех поколоты. Устали, конечно, но довольны тем, что.. Мы делаем. У нас была цель все-таки поймать какого-то браконьера, но. Ну, мы того, не что... ожидали просто такого количества толстолоба, начнем с этого. А ну, потом, да. когда мы его начали спасать, вторая сетка стояла рядом. Там смысла прятаться, маскироваться. Вы же видели, что там ну, уже да. люди с балконов подглядывали, чем мы там занимаемся. Ну да. Ну, что ж, спасибо за рейд, он действительно был спасибо. очень плодотворный, и вот хорошо, что такие рейды проходят, и мы снимаем эту материальную базу браконьеров, и надеюсь, что это приносит свои плоды. Ну, вы же видели, в тех местах, где мы снимали ранее, километры, сетей там просто пусто. Ну да. Залив, да, да. Кстати, северная да. часть. Да, вот, там был кусочек, Ну, по сравнению с тем, что было до того, то там не было ничего. Согласен. А вот там, где раньше не было, вот сейчас, сейчас начали снимать. Все, спасибо большое. Всего хорошего. Счастливо. Друзья, вот так заканчивается наш рейд. Надеюсь, видео вам понравилось. Мы немножко устали, конечно. За эту ночь не замкнули ни глаза. Все время вытаскивали рыбу сетей. Ну, надеюсь, что... Все не зря. Дай Бог, чтобы так и было. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока.